Глава 34. Давид Бог избрал Давида, скромного пастуха, править его народом. Он был строг в соблюдении всех церемоний, связанных с иудейской религией, и обладал смелостью и непоколебимым доверием Богу. Он отличался исключительной преданностью и благоговением. Его стойкость, смирение, решительность и любовь к справедливости – сделали его способным достигать высоких целей Бога, наставлять Израиль в вере и править им, как великодушный и мудрый монарх. Его вера была искренней и пылкой. Бог назвал Давида мужем по своему сердцу, заметив, сколь верен он Богу и сколь возвышены черты его характера. Его правление резко отличалось от политики, проводимой царями других народов. Он питал отвращение к идолопоклонству и потому ревностно оберегал свое царство от обольщения, грозящего со стороны соседних народов. Он был очень любим и почитаем своими подданными. Он завоевывал и побеждал, приумножая свое богатство и славу. Но такие успехи отдаляли его от Бога. Разнообразные и великие соблазны обрушились на него». В конце концов он уступил им, и, как было заведено у других царей, завел много жен. С того времени его жизнь омрачилась тяжелыми последствиями многоженства. Проигнорировал мудрый замысел Божий, Давид взял себе несколько жен вместо ясного повеления Божьего иметь только одну жену. Это было его первой ошибкой. Это отступление от верного пути – привело к еще большим проблемам. У соседних языческих народов считалось почетным и престижным правящим царям иметь много жен, и Давид решил, если заведет несколько жен, то добавит своему царствованию веса. Но жестокий распри, соперничество и ревность его многочисленных жен и детей открыли ему глаза на то, насколько губителен такой путь». Его преступление в случае с Урией и Версавией было отвратительным в глазах Бога. Справедливый и бесстрастный Бог не одабривал и не оправдывал это преступление Давида. Божий пророк Нафан сурово обличил Давида в ярких красках, описав его тяжкое беззаконие. Давид не замечал, как сильно он отдалился от Бога. Он оправдывался перед самим собой, пока его действия не стали казаться ему вполне достойными в собственных глазах. Один неверный шаг открыл путь для другого, пока грехи не навлекли на него обличение от Иеговы. Давид словно пробудился от сна. Осознав свою греховность, он не стал оправдываться или преуменьшать свое преступление, как это делал Саул. А с раскаянием и искренней печалью склонил голову перед пророком Божьим и признал свою вину. Нафан уверил Давида, что Бог благоволит к тем, кто кается и смиренно признает свою вину. Поэтому он простит его грех и помилует его, пощадив его жизнь. Но все же царь должен быть наказан, потому что дал веский повод врагам Господа хулить его имя». Этот случай в полной мере используется врагами Бога со дней Давида и до настоящего времени. Скептики подвергают сомнению христианства и высмеивают Библию, потому что Давид дал к этому повод. Они напоминают христианам историю Давида, рассказывают о его грехе, связанном с Урией и Версавией, о его многоженстве, а затем говорят, что Давид назван мужем по сердцу Божьему, и что если библейская летопись верна, то Бог оправдывает преступления Давида. Мне было показано, что именно тогда, когда Давид был чист и следовал Слову Божьему, Бог назвал его мужем по сердцу своему. Когда Давид отошел от Бога и запятнал добродетельный характер преступлениями, он больше не был мужем по сердцу Бога. Бог и в малейшей степени не оправдывал его грехи, Напротив, он послал своего пророка Нафана к Давиду с внушающим ужас обличением, потому что тот нарушил заповедь Господа. Бог, посещая Давида своими судами и позволяя злу восстать против него в его собственном доме, высказал таким образом недовольство полигамией в его семье. Ужасное горе, допущенное Богом, который некогда назвал Давида мужем по сердцу Божьему, призвано свидетельствовать последующим поколениям о том, что Бог никого не оправдывает за нарушение его повелений, а обязательно накажет виновных, какими бы праведными и близкими к Богу они ни были прежде. Когда праведники отказываются от своей непорочности и становятся на сторону зла, их прошлая праведная жизнь не станет их защитой, от гнева справедливого и святого Бога. Библейские герои, признанные духовными авторитетами, тяжко согрешали. Библия не скрывает их грехов, они точно описаны в летописи Божьей Церкви, с за преступлениями карой Божьей. Эти случаи сохранены ради процветания последующих поколений и должны вдохновлять веру в Слово Божье как истинную историю. Люди, желающие ставить под сомнение христианство, Слово Божье и самого Бога, не будут судить честно и беспристрастно, но с предубеждением станут выискивать в жизнях и характерах величайших предводителей Израиля как можно больше недостатков. Бог посчитал нужным, чтобы вдохновенная летопись сохранила истинное описание характера, лучших и величайших людей того времени. Эти смертные люди не были защищены от дьявольских искушений. Их слабости и грехи не сокрыты. Они точно изложены в Библии, равно как и последовавшее за ними обличение и наказание. Все это описано в наставлении нам, достигшим последних веков. Первое послание Коринфянам, глава 10, стих 11. Бог не позволил в Своем слове излишне превозносить добродетели лучших людей, изживших на земле. Все их победы, великие и добрые дела принадлежат Богу. Он один должен прославляться и превозноситься. Он единственный все и во всем. Человек всего лишь посредник, слабое орудие в его руках. Сила и превосходство, все приходит от Бога. Бог видел в человеке склонность отдаляться и забывать его, поклоняться творениям вместо Творца. Поэтому Бог не сильно родил за восхваление человека на страницах священной истории. Давид в прахе и пепле раскаялся в своем грехе. Он просил прощения у Бога и не таился в своем покаянии от вельмоши народа. Он написал Псалом, рассказав в нем о своем грехе и покаянии. Он знал, что эти слова будут читать будущее поколение. Он хотел, чтобы остальные извлекли урок из его печальной судьбы. Песни, сочиненные Давидом, пел весь Израиль. Особенно часто они воспевались при дворе перед священниками, старейшинами и вельможами. Он знал, что признание вины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 и грех мой всегда предо мною. Псалом 50, стихи с 3 по 5. «Избавь меня от кровей Божия, Боже спасение моего». Псалом 50, стих 16. Давид всем своим сердцем был предан Богу. Если бы он обладал характером, подобным как у правителей соседних народов, то Нафану не удалось бы раскрыть царю глаза на его мерзкий поступок монарх забрал бы жизнь верного обличителя. Но, несмотря на величие его престола и на безграничность его власти, смиренное признание вины во всех поступках, в которых его обвинил пророк, является свидетельством того, что он все еще боялся и трепетал перед Словом Господним. Давид сполна и спил чашу страданий. Его сыновья пошли тем же греховным путем, что их отец. Амон, Совершил великое преступление, а Авесалом отомстил брату, убив его. Таким образом, грех, совершенный Давидом, постоянно напоминал о себе, и царь ощущал всю тяжесть содеянного по отношению к Урии и Версавии. Авесалом, его самый любимый сын, восстал против него. Своей великолепной красотой, обаятельными манерами и притворной добротой, он ловко завоевал расположение народа. Но в его душе не было места милосердию, лишь амбиции царили там, о чем свидетельствовало его поведение. Он не гнушался прибегать к интригам и преступлениям, лишь бы заполучить трон. Он без раздумий готов был лишить Давида жизни и так отплатить своему отцу за любовь и доброту». Последователи Авесолома объявили его царем в Хевроне и пошли войной против Давида, Но в итоге Авесолом потерпел поражение и погиб. Давида это восстание привело в крайнее смятение. Оно не походило ни на одну из войн, в которых царь прежде участвовал. Благодаря мудрости, полученной от Бога, силы и воинского искусства, ему удавалось успешно противостоять нападениям своих врагов, но эта противоестественная война, возникшая в его собственном доме, с мятежником в лице родного сына, казалось, смутила и подорвала его спокойствие и рассудительность. А знание того, что это бедствие было предсказано пророком, и что, по сути, он сам навлек его на себя, нарушив заповеди Божьи, лишило его искусности и прежней невероятной смелости. Давид был подавлен и сильно расстроен. Спасая жизнь, он бежал из Иерусалима. Теперь он не мог, как в предыдущих битвах, выступать вперед с уверенностью и царственным благородством, полагаясь на Бога. Теперь, поднимаясь на Масличную гору в окружении народа, вельмож и военачальников, со смиренно покрытой головой босиком он рыдал. И народ подражал примеру глубокого смирения, проявленного их царем, во время бегства от Ависолома. Семей, родственник Саула, всегда завидовал Давиду, потому что тот получил престол и царские почести, которые когда-то принадлежали Саулу. Он воспользовался смутой, чтобы излить свою мятежную ярость на Давида в столь тяжелое для него время. Он проклинал царя, бросал камни и пыль в него и его слуг, и обвинял Давида в кровопролитии и коварстве. Спутники Давида просили позволения пойти и убить хулителя, но Давид упрекнул их, промолвил. «Пусть он злословит, ибо Господь повелел ему злословить Давида. Кто же может сказать, зачем ты так делаешь?» Вторая книга царств, глава 16, стих 10. «Вот если мой сын ищет души моей, тем больше сын Вениамитянина, «Оставьте его, пусть злословит, ибо Господь повелел ему». Вторая книга царства, глава 16, стих 11. Таким образом, он признал перед своим народом и полководцами, что бедствие, подстигшее его, — это наказание, посланное Богом за его грех. Он понимал, что его преступление дало врагам Господа повод хулить его, и что разъяренный вениамитянин может быть частью предсказанного наказания, а если он смиренно все примет, то Господь уменьшит его страдания и превратит проклятие семея в благословение. Давид продемонстрировал, что понимает Божий промысел. Он с готовностью принимает наказание от Бога и уверенно полагается лишь на Него. Бог вознаградил смиренное доверие Давида к нему, разрушив совет Ахитофила, сохранив таким образом Давиду жизнь». Давид не был таким, каким его охарактеризовал семей. Саул неоднократно оказывался во власти Давида и его последователей, которые подстрекали будущего царя убить его. Но Давид не позволял им этого сделать, хотя Саул преследовал его как дикого зверя, и Давид опасался за свою собственную жизнь. Однажды, когда Саул находился во власти Давида, тот отрезал край его верхней одежды – чтобы доказать монарху, что не намерен причинить ему вред, хотя мог бы лишить его жизни, если б захотел этого. Давид раскаялся даже в этом, ведь Саул был помазанником Господним. Однажды Давид, изнывая от жажды, захотел испить воды из колодезя Вифлеемского. Тогда трое мужей без его ведома прорвались сквозь стражу Филистимлян, набрали воды из Вифлеемского колодезя, и принесли ее Давиду. Он посчитал эту воду слишком драгоценной, чтобы утолить жажду, ведь эти мужи из любви к нему рисковали жизнью, чтобы заполучить ее. Он ценил жизнь. Ему казалось, что если он выпьет воду, ради которой эти храбрые воины поставили под угрозу своей жизни, то это равносильно испитию их крови. Он торжественно вылил воду, как посвященное подношение Господу». После смерти Авессалома Бог обратил сердца Израиля все до одного к Давиду. Семи, проклинавшись смиренного царя, опасаясь за свою жизнь, был первым из числа мятежников, кто встретил Давида по его возвращении в Иерусалим. Он раскаялся в ненадлежащем поведении по отношению к Давиду. Ставшие свидетелями его оскорбительных действий убеждали Давида ни в коем случае не щадить его, ведь тот проклинал помазанника Господнего. Но Давид возразил им, он не только пощадил жизнь семея, но и простил его. Если бы Давид обладал мстительным духом, то с готовностью утолил бы свой гнев, убив обидчика. При правлении Давида Израиль процветал и приумножался. И по мере того, как народ становился все более могущественным, богатым и прославленным, Израильтяне все более превозносились и исполнялись гордостью. Они забыли подателя всех милостей и быстро утратили свой особенный и святой характер, отличавший их от соседних народов. В эпоху процветания Давид не сберег в характере того смирения и веры в Бога, которые были присущи ему в более ранний период его жизни. Он с гордостью смотрел на свое процветающее царство – противопоставляя наступившее благополучие с немногочисленностью и слабостью его владений при его восшествии на престол. Постепенно он стал приписывать эти заслуги себе. Поддавшись искушению дьявола, он решил удовлетворить свои амбиции и переписать население Израиля, чтобы сравнить прежнюю слабость с тем процветанием, которого достигло государство под его правлением. Богу такой замысел был противен, потому что он противоречил его прямому повелению. Эта перепись побудила бы Израиль полагаться на свою численную силу, а не на живого Бога. Исчисление Израиля так и не завершилось, пока Давид осознал, что совершил великий грех против Бога. Узрев свою ошибку и смирившись перед Богом, он исповедал свой великий грех но раскаяние пришло слишком поздно. Господь уже передал верному пророку слова, предназначенные Давиду. Бог предложил ему выбрать наказание за свой поступок. Давид все еще уверен в Боге. Он предпочитает отдаться в руки милосердного владыки, чем быть брошенным на произвол злых людей. Наказание Божье не замедлило обрушиться на страну. Семьдесят тысяч человек погибли от эпидемии. Давид и старейшины Израиля, скорбя о постигшем их бедствии, смиренно взывали Господу. Когда ангел Господень приблизился к Иерусалиму, чтобы там совершить свою разрушительную работу, Бог повелел ему остановиться. Милосердный Бог по-прежнему любил свой народ, несмотря на их мятежи. Картина, приводящая в трепет, открылась перед Давидом и его спутниками. Ангел, одетый в воинские доспехи, стоял с обнаженным мечом, направленным на Иерусалим. Давид сильно испугался за свой народ. Сострадая Израилю, он возвал к Богу. Он умолял Бога пощадить овец. В муках раскаяния он воскликнул. «Я согрешил, я поступил беззаконно, а эти овцы, что сделали они? Пусть же рука твоя обратится на меня и на дом отца моего». Вторая книга царств, глава 24, стих 17. Бог проговорил к Давиду через своего пророка, повелев ему искупить свой грех. Со всей искренностью Давид исполнил Божье повеление, и его покаяние было принято. Орна намеревался безвозмездно отдать царю свое гумно для сооружения жертвенника, Господу, а также скот и все необходимое для жертвоприношения. Но Давид ответил Орне, сделавшему такое щедрое предложение, что Господь примет жертву, которую он готов принести, однако сам он не придет Господу жертвой, взятой даром. Он заплатил полную цену и принес там всесожжение и мирные жертвы. Бог принял подношение Давида, пославший огонь с небес, который поглотил жертву. Ангелу Господнему было велено вложить меч в ножны и прекратить свое разрушительное дело. Давид не раз был вынужден скрываться в пустыне, там он написал множество псалмов. Саул преследовал его даже там, и Давид несколько раз спасался от Саула благодаря особому вмешательству проведения. Таким образом, когда Давид переживал тяготы и сложные испытания, то проявлял непоколебимую веру в Бога, и, находясь под особым влиянием его духа, сочинял песни, повествовавшие о встречавшихся на его пути опасностях и избавлениях, вознося хвалу и прославляя Бога, своего милосердного Избавителя. В этих псалмах отражается дух усердия, преданности и святости. Он пел эти песни, изливая свои думы и размышления о божественном сопровождая это прекрасной музыкой на арфе и других инструментах. Псалом, содержащийся во второй книге Царств, второй главе, написан, когда его преследовал Саул, дабы лишить его жизни. Почти все священные песни Давида записаны в более ранний период его жизни, когда он служил Господу с целомудрием и чистотой сердца. Давид положил в своем сердце построить дом Божий, куда бы он мог перенести священный ковчег и куда бы стекался весь Израиль на поклонение Господу. Господь проинформировал Давида через пророка, что не он построит ему такой дом, но что его сын исполнит это благое дело. Я буду ему отцом, и он будет мне сыном, и если он согрешит, я накажу его жезлом мужей и ударами сынов человеческих. «Но милости моей не отниму от него, как я отнял от Саула, которого я отверг перед лицом твоим». Вторая книга царств, глава 7, стихи 14-15. Бог проявляет милосердие и сострадание к слабому заблуждающемуся человеку. В своем слове он говорит, что согрешивший понесет наказание, но он же и обещает простить того, кто покается в своем преступлении». Последние годы жизни Давида отличались верным и преданным служением Богу. Он оплакивал свои грехи и отступления от праведных божьих заповедей, запятнавших его характер и давших повод врагам Господа богохульствовать. Господь послал к царю своего ангела, чтобы тот наставил Давида и показал образец дома, который Соломон должен построить для него. Ангелу поручили находиться подле Давида когда тот записывал важные указания для Соломона касательно устройства дома. Давид вложил в это всю душу. Он провел усердие и преданность, делая обширное приготовление к строительству, не жалея для этого дела ни сил, ни средств. Он даже сделал щедрое пожертвование из собственной сокровищницы, тем самым явив благородный пример народу, которому они не колеблясь ни мгновения, с радостью последовали. Давид крайне сильно переживал за Соломона. Он беспокоился, что тот последует его неправедному примеру. С глубокой скорбью он лицезрел горькие плоды своих неправедных поступков, которыми осквернил свою душу и по мере сил хотел уберечь своего сына от гибельного пути. Из своего собственного опыта он знал, что Господь ни в коем случае не благословит дурной поступок человека, как знатного принца, так и простолюдина. Но предводителю своего народа он пошлет более суровое наказание, поскольку его статус более ответственен, чем положение самого смиренного подданного. Грехи, соделанные вождями Израиля, будут восприниматься простыми людьми как незначительные и менее порочные и окажут недоброе влияние на их умы. Но еще большая трагедия произойдет, когда об этих беззакониях узнают другие народы, попирающие его власть, и станут хулить Бога Израилева. Давид торжественно наставлял своего сына строго соблюдать закон Божий и исполнять все его уставы. Он передал Соломону слово Господне, провозглашенное через его пророков. «И утвержу царство его навеки, если он будет тверд в исполнении заповедей моих»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 Давид произнес наставление своему сыну, а затем, обратившись к Господу, возблагодарил его за то, что он побудил царя и его подданных добровольно посвятить себя на великое дело строительства храма. Он также умоляет Господа склонить сердце Соломона к соблюдению его заповедей. Он сказал, «Знаю, Боже мой, что ты испытуешь сердце и любишь чистосердечие, я от чистого сердца моего пожертвовал все сие, и ныне вижу, что и народ Твой, здесь находящийся, с радостью жертвует Тебе, Господи, Боже Авраама, Исаака, Израиля, отцов наших. Сохрани сие навек, сие расположение мыслей сердца народа Твоего, и направь сердце их к Тебе. Соломону уже, сыну моему, дай сердце правое, чтобы соблюдать заповеди Твои, откровения Твои и уставы Твои, и исполнить все это, и построить здание, для которого я сделал приготовление». Первая книга Паралипоменон, глава 29, стихи 17 по 19. Правление Давида подходило к концу. Он знал, что скоро ему предстоит умереть, и не хотел оставлять незавершенных а -а -а. дел, чтобы они грузом лежали на сердце его сына. Будучи при крепком здоровье и в трезвой памяти, он наладил все государственные дела, включая второстепенные, не, успев, не забыв предупредить Соломона о семье. Он знал, что последний станет зачинщиком беспорядка в стране. Он был опасным и жестоким человеком, который только лишь из-за страха пока ничего не предпринимал. Но всякий раз, набравшись смелости, он организовывал восстание, и если бы ему предоставилась благоприятная возможность, то он, не колеблясь, лишил бы Соломона жизни. Давид, уладив все вопросы, связанные с царством, подает отличный пример всем людям почтенного возраста. Необходимо устроить все свои дела, пока они способны это сделать, чтобы, когда приблизится смертный час и разум ослабеет, ничто мирское не отвлекало их от мыслей о Боге.